Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я предлагаю девчонке сделать подклад вот для этой сумки. Сумка слегка не довязана. И сейчас я сначала сошью для нее подклад и потом уже буду заканчивать. Для этой сумки я выбрала вот такой материал. Это хлопок. Он сочетается по цвету. И если будет выглядывать, проглядывать... Изнутри, то, по-моему, это будет очень даже хорошо смотреться. Подклад у меня будет вот на такой тесенке. Сейчас я сошью форму подклада, затем пришью к нему тесенку сверху, и уже за тесенку я привяжу этот подклад к сумочке внутри. Итак, для того, чтобы начать кроить подклад для сумки, мы должны сделать измерение. Берем сантиметровую ленту гибкую и делаем измерение внутри сумочки. То есть, смотрите, я вот так вот сложила ленту. Я при вас это не буду де делать, я это сделала до вас. Вот таким образом сложила э, ленту, засунула туда внутрь и там уже э, фиксировала вот так вот руками, где у меня какие объемы и длины, высоты. И уже смотрела, сколько у меня сантиметров получилось. Итак, что нам нужно измерить? Смотрите, дно у меня, то есть мы измеряем вот так вот длину и ширину основания сумки там внутри. У меня получилось 29 сантиметров на 9. Дальше я измеряла обхваты сумки. И смотрите, у меня сумочка имеет самую... Узкую длину вот здесь, вот внизу, самую широкую, так скажем, самый широкий объем вот здесь посередине, ближе к верху, наверное, да. И еще один объем у меня вот здесь. То есть, если у вас сумка расширяется прямо, либо прямая, то есть вам нужно измерить ее сверху и снизу. У меня будет три мерки. Внизу у меня обхват внутренний. 68 сантиметров по, по верху, у меня 74 сантиметра, и в серединке, вот здесь, вот на таком уровне изнутри, измеряла 80 сантиметров, высота сумочки 70 сантиметров. Там дальше уже когда будет почти готов подклад, мы длину сможем подкорректировать по месту. Для того чтобы начать кроить. Берем самый большой обхват сумки, то есть это 80 сантиметров. Складываем материал пополам примерно, и вот я выкладываю так, чтобы у меня было здесь 40 сантиметров в сложном состоянии, и плюс еще 5-6 миллиметров на шов оставлю. Конечно же, материал складывают изнанкой внутрь, но так как у нас такая простая выкройка, Уж, пожалуйста, товарищи закройщики, не закидывайте меня камнями. Сейчас я это выверну. Это у нас первая деталь. Все, она у нас готова. Теперь краем деталь дна. То есть у нас, у меня, вернее, 29 на 9. И прям как по заказу, посмотрите, 30 сантиметров у меня... Высота, так скажем, моего отреза. Ширину отмеряю 10, то есть получается здесь пол сантиметра, тут пол сантиметра. И по бокам, то есть я отмеряю 10 сантиметров. Вот тут, вот ширину дна. Как раз по пол сантиметра пойдет у меня в шов. И сейчас сделаем нашу выкройку. Раньше у меня был даже маркер, который стирался потом три стирки. Но сейчас я его не нашла почему-то. Все, вторая деталь готова. Здесь я складываю эту деталь. Вот так вот в четыре раза, чтобы у меня все уголки попали в одну сторону. Таким образом, да. И слегка закругляю все уголки, так сказать, одним движением. Все, у меня получилась вот такая вот деталь дна. Таким образом мы скроили с вами подкладку. Сейчас пойдем к швейной машинке. Еще я себе скроила два кармашка. Один кармашек не очень глубокий будет у меня с одной стороны. И второй кармашек пошире. Он у меня будет разделен на две части. В него я буду складывать в одну часть, которая поуже будет телефон, во вторую свою книгу электронную. Все, прошиваю. Таким образом мы Сделали подгибку для кармана. Все, второго кармашка делаю то же самое. И, девочки, я, наверное, сейчас э, нарушаю все каноны кройки и шитья. То есть, смотрите, что я делаю. Я вот так вот прикалываю с лицевой стороны подкладки. Карман вниз головой. Здесь я подогнула. Просто я ненавижу наметку. Вот, потом он у меня вот так вот поднимется, мы сейчас тут вот пришьем, поднимем и прострочим вот эти вот места. С этой стороны точно так же, вот он у меня второй карман, вниз головой, приколот, и так вот он будет у меня здесь находиться. В общем, кто понял, что я сделала, повторяйте, кто не понял, просто наметывайте карманы на свои места. Точно так же на зигзаге пришиваем нижний край, убрали иголки, развернули карман, тут у нас все подвернуто. Здесь, наверное, надо опять на ровном месте его положить на свое место, на месте, на место и снова приколоть иголочками. Итак, поехали. И еще раз прошиваем дно. Смотрите, пока красота. Вот такой вот кармашек у меня будет внутри. Все аккуратно, хорошо. Вот такой кармашек будет у меня внутри сумочки. Ну и второй точно так же я все сделала, то есть здесь приколола, сейчас прошью по периметру, и вот здесь вот наметила уже, здесь у меня будет карман для телефона, а здесь карман для э, книги электронной, и вот здесь вот я сделаю шовчик разделить, чтобы разделить эти кармашки. Все, красота! Посмотрите, за каких-то 15 минут я пришила, скроила, пришила, все готово. Так, дальше... Теперь складываем нашу подкладку лицом к лицу и прошиваем вот этот вот шов. Помним, да, мы оставляли на него примерно пол сантиметрика. Так, теперь смотрите, что мы делаем дальше. Вот у меня деталь дна, а, вот это лицо, там изнанка. Я прикладываю заготовку с подкладом, причем, смотрите. Вот так вот посерединке шов состыковываю да, с короткой стороной дна. И обратите внимание, карманы у меня кверх ногами. То есть, вот видите, здесь низ кармана, то есть он к дну будет идти. Здесь будет у нас располагаться с вами дно сейчас. Так, здесь я делаю первую иголочку. Все, прикололи, наметили. Дальше я складываю подклад пополам, намечаю вот эту серединку, беру дно, точно так же совмещаю серединку дна, здесь ставлю вторую иголочку. Вот здесь. Все. Тут у нас точно так же можем соединить дно, найти серединку. Так. Можно вот так вот за пальчиками прижать. У вас здесь складочка останется. И точно так же здесь, где у нас подклад. Все, совмещаем эти места, где у нас тут вот они. И смотрите, помните, у нас было, было три мерки. Одна мерка у нас была широкий край. Это, это у нас самая широкая часть сумки. И мы с вами краили по самой широкой части. Значит, тут у нас будет много материала. Так, с этой стороны точно так же мы сделаем прикольный. Но я уже без с противоположной. Давайте без вас это сделаю. Сейчас объясню, что мы будем делать. Вот здесь нам нужно, то есть вот мы проложили с вами вот эту вот красоту, а все лишнее мы закладываем в складочки, вот в такие. И точно так же их тут прикалываем. Все, нам с вами сейчас надо сделать вот такой шов. И с четырех сторон Сделать складочки, которые у нас а, выходят тут лишним материалом, все, делаем 4 складочки, то есть, сейчас вам осталось состыковать вот эту часть серединку и со всех сторон сделать складочки, и потом мы это все прошьем, все расставили иголочки, пришиваем. Не делаем никаких лишних телодвижений, с наметываниями, с измерениями, еще с чем-то. Все очень просто в этой жизни должно быть. Просто и быстро. Но и к тому же качественно. Ура! Теперь идем примерять наш подклад в сумочку. Так, девочки, я бы сказала, что все получилось просто идеально. Так, вот здесь вот я измеряю, сколько мне необходимо подогнуть и пришить надо еще вот эту вот тесемочку. В принципе, можно было бы ее пришить вот так вот сверху, но мне кажется, она сильно будет здесь кон контрастировать. Вот, поэтому я решила, наверное, что я ее вот так вот спрячу, спрячу и уже... Привяжу вот в эту вот обвязку. В принципе, можно сделать, опустить вот сюда. И один край, вернее, один ряд оставить без, ну так сказать, без подклада. Вот не знаю, как лучше. Ну-ка, что скажете? Вот сюда прямо сделать. Вот так вот это будет. Она и так, и так подкладка будет видна. Или вот здесь. Распустить один ряд и туда отправить. Так, ладно, сейчас подумаю. В общем, с обратной стороны я решила это однозначно. Я сейчас пришью а, тесемочку. Сейчас все измерю досконально и пришью тесемку к краю. Так, ну что, я решила все-таки сделать в край вот сюда, потому что это будет... Uh, удобней в том случае, вернее, в моем случае, так как я вяжу по спирали. Это, представляете, если я начну ввязывать ее в одном месте, то придет она у меня в другом месте, да, состыкуется. То есть тут ступенька будет. И поэтому я решила, что сейчас я как раз uh, заделаю здесь вот край, то есть уберу на нет вот здесь uh, последний ряд и уже буду делать обвязку и в эту обвязку привяжу подкладку. Вот, все. Я посчитала как раз, кстати, посмотрите, вот эта вот тесемочка, я ее на Алиэкспрессе брала, и могу вам оставить ссылочку. Вот эта тесемочка как раз у меня попадает в одну из двух. То есть у меня здесь... Так, что получается? 110 столбиков я делю пополам. И сейчас 55 вот этих вот петелек я отрежу. И пришью пришлю их к краю подкладки. Так, девочки, еще момент. Вы помните, да, у меня верхний край немножко уже, чем здесь. И поэтому, если я просто пришью сейчас тесемку, у меня оно пойдет волнами. Поэтому сразу закладываю вот здесь вот такие защипики небольшие и вот примерила, все должно хорошо лечь у меня. Вот с двух сторон в двух местах, то есть вот здесь вот две сбоку, два защипика, и вот здесь два защипика. Всю пришиваю тесемочку с обратной стороны, чтобы здесь у меня были видны только петельки. Итак, начинаем вязывать подклад здесь я а, распределяю где у меня какая сторона вот и подвожу к этому месту то что у меня получается сейчас этот ряд я провяжу просто столбики без накида вот такие как обычно а, и столбики буду провязывать один Просто столбик, один столбик с петелькой подкладки. Так, девчонки, сумочка моя готова. А, показываю вам, как здесь вписался подклад. Смотрите, как все лаконично, как все гармонично. Очень мне все нравится. Здесь книжка. Здесь у меня телефончик. Вот, девочки, применяйте такую технику. В общем, Шейте подклады к своим сумочкам по вашим размерам. У вас все получится, я это знаю. Ну и у меня на сегодня все. С вами была Юля и мой факультет рукоделия. А еще мой маленький помощник. Да, Смоки? Кажи пока-пока!